Thank you. И справиться, думали, пройдет Все-таки не мальчик и уже пора Пожелаем мне, милая, ни пуха, ни пера Помаши с балкона мне гаечным ключом Может и сантехником стану я еще Ничего само собой не наладится Надо было, за три моря ходили я пришлю тебе зеленая платьице И большой с красной кнопкой будильник, Чтобы ты не проспала наши радости, Чтоб жлось тебе легко и красиво. Я пришлю тебе восточные сладости И еще бочонок светлого пива. Ах, как мы намаялись за последний год Но и он когда-нибудь все-таки пройдет Только что сегодня и уже вчера Пожелай мне, милая, ни пуха, ни пера Нет уже не мальчик, знаю, что почем А вернуть, наверное, тертым калачом Я... Звоню тебе из города Хьюстона Все в порядке, только очень скучаю Все плоды здешней Флоры Я пришлю тебе письмо о свободе там И финансовый отчет не у милиции Все, что мы растратили за последний год Кто-нибудь когда-нибудь может быть, вернет в кошельке за что черную дыру. И мотив единственный к тексту подберу. Это ведь не горе и даже не беда, если я сантехником не стану никогда. Ничего само собой не наладится. Надо было за три моря ходили, Я пришлю тебе зеленое платьице И большой с красной кнопкой будильник. Послезавтра и у нас все наладится. Ты ведь не зря за три моря ходили, А свое зеленое платьице И поставь. На семь тридцать будильник Помаши с балкона мне, легкую рукой Принимай таким, как есть, я один Здравствуйте! в эфире программы Споемте, друзья ⁇ И ведущий этой программы в зеленом платье Татьяна Визбор, исполнившие это, это замечательное безобразие, на мой взгляд, это Вадим и Валерий Мещуки. Они сегодня в гостях в студии телеканала ⁇ Ностальгия ⁇ Я очень рад вас здесь видеть. Мало того, вы пора Вот скажите честно, вот задумали эту первую песню сразу. А как как раз просто... Слушай, сразу как пойду, я люблю, как сразу сразу я люблю сюрпризы. Я начнем, да. а, они Né, <сех> вот как... Замечательно. ребят. я вот вчера в интернете пыталась про вас узнать, где вы были в последнее время, что вы делали, чем занимались. Понятно, чем занимались. Это не секрет ни для кого. Się, дома вас не, не застать, то есть старость меня дома не застанет, я в дороге, я в пути. Но в интернете информации практически нет. То есть... А тут такая, такой подарок <ц Driver> опять-таки в этой песне, что за год намаялись, и что-то <entwickel> там происходило. Вот что происходило за отчетный период, кроме твоего... Юбиле. Не, ну, О, юбилей. Нет, ну, юбилей это был давно. Ну, давно, знаете, юбилей что был, э, В Юбилей был в июле прошлого года, да. Я вступил да. в клуб Каму-По, а? а а Валера вступил туда на 5 вступил. лет раньше. Он, да. У него ничья сейчас 5-5 пока, да, так что, mm. да. Ну, что Что творилось? Ну, что творилось? Как Если перечислять города, в которых мы побывали, это... Ну, зачем? Какой смысл? Ну, хорошо, тогда а, хотя бы особо но, запомнившись. Но, дело в том, что у нас... Мы живем сейчас совсем, в общем-то, может быть, другим немножко. Дело в том, что у нас в этом году, в этом году, осенью исполнится ровно 30 лет это никакая не подгонка там, специальная какая-то. А я знаю, 77-й год Грушевский да, фестиваль, да, да, я да, помню. Да. Ровно 30 лет, как мы с Вадимом совместно начали заниматься авторской песней. Тихий ужас. То есть 30 да. лет, это уже это не 29, серьезный срок. То есть 50 с лишним, да. как вы вместе сосуществуете, да? Практически. Ну, да, и 30, да. когда произошло вот это. Да, этот... и вот, вот на фоне вот этого готовящегося нашего юбилея и все остальное, мы сейчас Записываем э, альбом, посвященный угу. этому важному для нас событию. Ездим по городам, да, с, этим, а с, с, с программой уже, посвященной. С программой посвященной. посвященной мы этому, ездили, да. вот сейчас в, в прошлом году, по-моему, если не ошибаюсь, в сентябре месяце мы ездили по Америке, да, с этой программой. Да. да а ездили. как программа, как она называется? И альбом как будет называться? Ох, это еще неизвестно. Как? Что неизвестно. Да. Да. Я не знаю, как будет называться альбом, Но, в общем... Будут песни какие-то, да. Скажите, а чьи эти чудесные стихи? Я забыл спросить вот вот про. Да, ой, ну, ой. Для меня ой. эта песня будет называться Всю жизнь да. про зеленое платье. Большое пожалуйста. спасибо. Догадались, если догадались. Нет, дело в том, что да, я знаю, что в вашем дуэте Вадим в основном пишет музыку, а Валера в основном пишет поэт. Он занимается серьезным делом, Вадик, согласись, правильно? Ну что, да. Более серьезным, да? Но я пишу, конечно, такое все. Хорошо, раз мы э, про, э, заговорили о телеканале, ну не заговорили, а вы присутствуете на телеканале «Ностальгия», я бы хотела, чтобы вы э, песенную ассоциацию вот с этим словом, с этим как бы... Причем она, я говорю, что в впрямую она может не совпадать, песня, да, с, вообще со словом «Ностальгия». То есть ты хочешь песню услышать? Я хочу песню услышать. Да, а нет, хочется, дело в том, да? что вы мне сказали, что у вас практически каждая, если не первая, то вторая точно именно с, с этим чувством. Кстати, первое тоже можно было то, Ну, сейчас... это судить зрителям, в общем-то, ностальгия это не ностальгия. Знаешь, вчерашний день это тоже ностальгия уже, понимаешь? Так что. Да, да, и да. часто в, это в -то, тоже ностальгия. Да. Все, все можно обозвать обозвать ностальгию. А, ну, я думаю, что так э, и сложится у зрителя впечатление, что мы э, ностальгируем. Хотя, э, хотя и передача так называется, ностальгия. Но даже все наши Реканал. ностальгические песни, они про настоящие. Я mm -hmm. хочу предупредить об этом с самого начала. Это то, те э, чувства, которых, может быть, нам не хватает вот в какой-то э, общественной атмосфере сегодня. Это слова поэта? Владимир. Я не знаю. Но, но поэтому Я заслушался просто. Для, Я нас, это, для нас то, о чем мы поем, это не ностальгия, это настоящее. То, чем мы дорожим сегодня. Вот. Ну, а песня... Ну, я думаю, что... Давай на стихи нашего... Алексея Морозова, любимого, да. Вот да. это как, будет такой ярчайший пример а, ностальгируемой песни, <сёк> да. И, если передача выйдет а, под 8 марта, да, то, естественно, все будут сидеть за столами. И вот, как раз столе мы и споем. Ну вот и опять за столе И в масляных пятнах плетт Наследие времен застойных Последних счастливых лет Где водочки привкус тины, Где речи вождя смешаны И жены еще не винны, И сами мы не грешны И жены еще не винны, и сами мы не грешны Лощеный бармен за стойкой Сварганит любой коктейль А я из времен застойных Алжирского захотел Там вкус карамели взлетной Там дым, папирос, прибой И свитер прожженный, слетный. И пух над верхней губой И свитер прожженый, слетный И пух над верхней губой Давайте живы пьем, брат, За этот горний приют Куда уже не добраться Где нас еще не поют Где хрипло дерзит Высоцкий Подвинув плечом конвой И больно глядеть на солнце И Леннон всегда живой И больно глядеть на солнце И Леннон всегда живой привкустные, деречева житья смешены. И жены еще невинны, И сами мы не грешены, И жены еще невинны, И сами мы не грешены. Я хотела сразу спросить вот что. У меня был на одной из э, первых программ Лёша Иващенко. Uh -huh. И вот как раз мы коснулись даже не «Битлз», это был образ. вот пес... Он сказал, что сейчас э, готово практически выросло поколение очень молодых и очень сильных авторов. Вдруг они откуда-то появились. Э, и он говорит, уже готовы уже готовы люди, которые могут написать свои езды. То есть они уже... Вот по опыту фестивалей ваших и участия... Езды, так просто... Не, минуточку. Это был образ, да? Мы скажем, что это был образ, понятно, да? Мы уже на эту тему с Лешей беседовали. Просто я говорю, что сейчас появилось поколение молодых людей, которые выходят и пишут хорошо. Вот что? Ну, честно говоря, мы на фестивале ездим... Не, не журить. Да Чаще что? Чаще всего, да? Смотри мне в глаза. Мы стараемся, Валера, вот, нет, ну, в стараемся глаза. по крайней последний мере. Последний раз я, я с тобой сидела именно в Румске. Ну, правда, это было давно, да, да. Два года назад, Лучше больше попить, чем... чем ну, чем, правда, чем, на самом деле. Вот. А вообще, ты знаешь, вот эти все жюри, да, это, конечно, такое ну, ну, странное да. Ну, как-то да, как-то это очень, очень не по душе нам, поскольку... Понимаешь, я не разговариваю, э, по-моему, прослушали на русском Не, не то, что иногда, судьи кто, но... 89 просто... человек, да. да, и после этого, как бы, сразу вам скажешь, что все, я уже... То, что надо сказать, там, какого-то интересного автора, понимаешь, да. Тяжело очень. После, после 20-го уже ничего не соображаешь. Мы, мы, мы очень любим Лешу. Он у нас восторженный человек. Это есть. И это к нему привлекает в том числе. Но вот таких авторов, как Леша, я боюсь еще поискать и поискать молодых. И я скажу, почему. Дело в том, что я боюсь, что был не то, что мы большие теоретики в этом смысле, но все-таки кое-какие выводы для себя за 30 лет сделали. И вот, во-первых, выращиваются авторы не за год, не за два, а в течение достаточно продолжительного времени. Вот такой вот наш жанр. Он не предусматривает таких мгновенных взлетов, мгновенной популярности такой вдруг. Сколько времени пришлось, ну, я не знаю, себя как-то позиционировать в авторской песне Лени Фроловой, чтобы все-таки о ней заговорили, да. чтобы ее действительно узнали. Вот сколько времени? Достаточно много. Ей... Она начала в 16 лет. Ну, юный возраст, можно сказать. И сколько сейчас лет уже не будем говорить, вот, но прошло достаточно много времени уже. Вы понимаете? И Это я к зрителям обращаюсь, а uh -huh, ты это понимаешь, uh -huh. конечно. Yeah, <laughs> <Yeah>. <laughs> нет, я думаю, что мы сейчас это, это философство не испоем, yeah, а потом вернемся. Нет, потом вернемся к самому крупному фестивалю вообще всех времен и народов к нашему Вудстоку вот на Грушинский фестиваль. Просто вам есть что о нем рассказать. Yeah. Я well, думаю, well, что это нет. будет интересно нашим зрителям. Так, а что мы споем, Давайте Зачем споем? Я... Давай споем, 20 лет прошло. Да? А вот судя, да. Вот, ну да. раз у нас ностальгия, да. так ностальгия, да. действительно. Не убей, учили, не спи, не лги, я который год раздаю долги, но мешая давний один должок. Леденцовый город, сырой снежок. Что еще в испарении тех времен Был студент и чисто невисимо умен Наряжался рыжим на карнавал По подъездам барышей целовал Я тогда любил говорящих лет, За капризный взгляд, ненаглядный свет Просыпалась жизнь ноготком стуча Музыкальным ладжиком без ключа Как разлука, горчит звезда, Я давно люблю, говорящий, да, Все тамнится сердце сквозь дали лед, деревом прорастет, так должок Остался на два голодка, И записка мокрая коротко. За бутылку воды морской, Той воды морской, пополам скоской, Хорошо в по руси. Полицейской ночью летит в такси, тормознешь лбом, соданет стекло, очнешься. Двадцать лет прошло, я забыл, как звали моих подруг. Дальнозорок сделался близорук, да и ты ослепов пачки душа, в поездах простуженных, мильтиша наклонюсь, к стеклу прислонюсь. Двадцать лет прошло, словно двадцать дней То ли мышь под пальцами, то ли ложь поневоле неволе слезная. запоешь Хорошо без узора по-руси Милицей ночью летит такси Тормознешь лбом соданешь стекло Очнешься вдруг, двадцать лет прошло Знаете, я даже говорить не могу после этой песни. Вот если ну, честно, да. мне просто... Это были стихи Бахыта Кинжеева. Замечательные да. стихи. И э, не буду делать... Ты сразу так не грусти. Ты знаешь, не грустил, а ты знаешь, я подумала про себя и про свой возраст почему-то. И вот ты, ты, он в этом отношении совершенно попал в, в нас вот тем, кому, как ты говоришь. По, да. да, ну я еще, так сказать, дайте мне еще ну, он, за, пару догоняй, лет, я, я вас догоню, друзья, я а недалеко. Но тем не менее, знаешь, по старой памяти хочется нравиться. Это прекрасная фраза Гафта из одного тоже замечательного фильма. Но я вот что подумала, что как раз сейчас, кстати, вот вспомнить тот наш Грушинский фестиваль, который был когда-то, который есть сейчас, и на который вы в следующем году наверняка поедете просто по определению отмечать там 30 лет. <как> <Я, как> <я, как> ну, Грушинский фестиваль, может, не то место, где отмечается 30-летие, понимаешь? Нет, ну а... вы отмечаете 30-летие первого выступления. А, ну создание дуэта, да, я понял. Да, это, ладно. Нет, это... даже не дуэта, нет, нет. Ну, ну, что ты можешь сказать про грузовский фестиваль? Не знаю. Я могу сказать только одно. Главное, что он есть. Это уже немаловажно, понимаешь? То есть, как За... знаковое. Как, как знаковое, да. Он, конечно, меняется в худшую, в лучшую сторону. Как кому судить? Понимаешь? Нам тяжело, наверное. Потому что, во-первых, мы там давно уже не журим. Не журим. Угу. Мы, вот я сказал, когда это было, там, 15 лет назад, 89 человек. Ну, может, не 15. 15. 15 ну, в общем-то, да. да, да. Даже больше, я бы сказал. 15, даже 17, 18 лет. И мы, скорее всего, больше жить мы не будем. И приезжаем то просто петь песни. Поэтому я понимаю людей, которые сидят и слушают на жаре или под дождем. Да, хороших авторов. Найти и... там э, хорошего автора невозможно. Очень я тяжело. Это Нет, ну там вместе с, вот, как раз что, раз с водой, того младенца. Мы можем и как бы относиться по-разному. Мы можем по-разному относиться, как да. бы люди знают, относятся по-разному к Тимура Рашавон например, да? ну, мы, у нас еще раз теплые отношения, но тем не менее, он был лауреатом Русского фестиваля mm -hmm. когда-то, очень давно, и, что, и, и ничего, понимаете, пока пока его не заметил наш э, э, друг mm -hmm. и продюсер Евгений Вдовин. Mm -hmm. Понимаешь? А так ничего грустский фестиваля мы не дал. Луряство, там, это как бы бумага, это. Вот, хорошо бы, если бы любой фестиваль давал, давал какую-то дорогу этим молодым, У -у -у. Там, ну не очень молодым, не знаю, кто там участвует ну, в достойным, сколько, что, достойным были, людям, говорю, да? да? Давал какую-то дорогу. Вот, а он ничего не дает практически. Понимаешь? Ну, вот действительно, это просто знаковое событие, и все. А дальше уже Вадим, на самом деле, сказал то, что э, я перед этим говорил. Вот сразу так сходу, вот как у нас Дима Билан да, стал там, вторым. Да, на... на Грушинском фестивале? Нет, нет, нет. Это нет, нет. На Евровидении. На Евровидении, да. И раскрутка такая пошла и так далее, и тому подобное. Нет, у нас такого... К сожалению, сожале... не знаю. К сожалению, может не, не к сожалению. А, вот, а о другой теме я хотел спросить: да. вы как стихи выбираете для себя, только своих друзей, потому что я знаю, что с Лешей Морозовым вы дружите? Нет, да нет, нет конечно, не обязательно. А, а, ну, может просто, знаешь, <свистит> <свистит> во-первых, мы читаем много и закладочки. Этим если. можно кардинально. Ну есть... <свистит> удивление, <Сейчас>. Значит, <Знаешь, свистит> мы знаем буквы. Да. Мы читаем <свистит> много. Знаешь, есть закладочки, технология такая. Есть закладочки, да. Потом, когда примерно помнишь стихие стихотворения, да? если когда-то оно легло, вы сейчас вот может такое настроение, тогда вот оно и открывается и начинает что-то сочиняться. Понимаешь? А вот о а самой технологии мы рассказывать не будем, потому что потому что это, наверное, неинтересно. Это, как бы, ну, это непонятно. Каждый, каждая песня по-своему сочиняется. Нет, я просто хотела. Алексей Морозов, вы знаете тоже, и, mm -hmm. и очень мне нравится, и как, вра, и как врач, между прочим, как доктор, извин, и очень известный. Mm -hmm. Это это не тоже не хухры да, и Это практически Бога, как да, поэт. Да. Ну то есть он же и есть поэт. Психоневролог. Да. Психоневролог. Психоневролог. Психоневролог. Вот и как еще замечательного поэта человека. Просто хотелось его вспомнить, раз уж мы вспомнили его творчество. Да. Мы сейчас поем? Поем. Поем, говорим, поем, говорим. Психоневролог, психоневролог. Психоневролог, психоневролог, да. Психоневролог, <сихоневролог, <сихоневролог, <сихоневролог, да. Так, ну, я не знаю, что туда спеть туда, хорошего. Да, ну, да, можно, просто... давайте, если да. передача будет выходить к 8 марта, я не знаю, да, возможно. то, мы что -то Ну, близко, такое... во всяком. Ну, близко, да. Да, да. да. да. да. и нам приятно что-то такое посвятить. А ты знаешь, чтобы два раза не вставать, про женщин можно спеть ведь всегда, правильно? Логично, ну, да. Давай споем, можем успеть. Давай про, споем про ангела. Хорошая песня. Вот, мне очень нравится. Да. А вообще можно Хорошая надо? мысль, да. Мы ее как-то вроде на телевидении ни разу а не поняли. А может не пили. Пели. обычно мы поем дорогая моя женщина, а сейчас, сейчас поем М -м -м. такую. Залетай, поговори Теперь давайте поговорим про мелких ангелочков. Вот Я дорвалась, наконец. Я и тебя, и тебя имею. Ты знаешь, есть такой курс молодого бойца, у нас будет курс молодого отца. Вот Больше опыта в этом отношении, мне кажется, все-таки, вот я, я имею в виду молодого отца, у Вадика. Почему не ошибаюсь? Нет, нет, совсем у молодого. Это тут это еще волей. моложе да, тебя еще есть, моложе, отцы. Да. есть да. А вот мы с тебя начнем, как с аксакала, потому что у тебя большое воспитания совершенно великолепного очаровательного существа, <свят> который, за которым, например, я как баишник, знаешь, вот <свят> это, я сама собираю байки за всеми. Понимаешь, мне некоторые люди звонят и говорят, а скажи, что я там сказал, я не помню. А я выдаю фразы, потому что я их очень хорошо запоминаю. И вот я засепаю Мещуком собирал анекдоты <свят> нет, нет. просто. Потому что мне Вадик рассказал. Я просто за ним сказать, а что он еще сказал? <как> Знаешь, как такие? Не, ну, Степан у нас, да, Слушай, <как> отличается умом и сообразительностью. Что-то недавно а, Нет, я не не вспомню нет. старое. Продай, сейчас, а, как бы, нет, да? а потом продайте а, новое, ну, пожалуйста. Да, да, сейчас да, вспомню да. старенькое. Новое четвертое, да. Ну, из старенького. Ну, было бы года три с половиной. А, ну, сейчас такие московские зарисовки легкие, да. Едем мы около, около храма Христа Святителя, ну, где-то три с половиной года. И вот а, жена мне говорит, вот посмотри, Степа, вот это говорит, храм Христа Спасителя. Ой, а что случилось? что случилось? Из последних, как бы, да, мне очень нравится, но тоже надо надо немножко Москву, наверное, перед этим. И когда зашел разговор о политиках, о революции там, какой-то разговор, я говорю, он говорит, а я знаю, кто такой Ленин. Как? «Ты знаешь, что такое Ленин?» Он был лет 7. Он говорит, «Ну как, как?» «Конечно знаю». Он говорит, «Ну кто?» «Ну как кто?» говорит, «Библиотекарь». Не имел в виду станцию Московского метрополитена, библиотека имени Ленина. Вокруг которой сейчас скоро идут как раз, да. всех слышал, библиотека действительно в первый раз. Нет, это вообще было уникально. Да, мне понравилась последняя рассказка Вадима, когда, значит, его Вадим спрашивает, Степа, ты матом ругаешься? Степа подумал, так и говорит, я в школе матом стараюсь не стараюсь ругаться. Ну, правда, сейчас Уже, да. Ну, хорошо, ты пока еще у тебя рассказывают такие Ну, что мне рассказывать? расскажи про Да, вот именно, и слава богу, и спасибо. Нет, молодец, молодец. Он, еще, да, вот да, спит, да. Зубы растут, волосы растут, все растет. Но он как все. раз в этом ты молодец, понимаешь? Да, конечно, господи боже. Мой, это, это, это замечательно. И... Как это ощущается вот, после, вот, как вот опять не могу Ну, когда, когда есть уже две взрослые дочки, когда есть уже два э, внука, которые старше э, дяди их, вот, Ну, как это может ощущаться? Это чудо наше, это наша жизнь, это наше... Ну, он похож на ангела, такой ангелочек. И он и похож на ангела, действительно, это есть. Ну, поем что-нибудь соответствующее. Стихи Давида Самуэлова, давай споем песню. А, давай, давай, мы вспомним. А действительно, так оно и есть вот... С отцом у нас интересно получилось. Он у нас когда молодой был, я ну, расскажу скажи, историю, скажи. действительно, да, когда, ну, даже не молодой, а совсем-совсем молодой, лет 17 было, э, в, в то время была такая практика, его из педучилища отправили в музучилище по классу вокала. Он три месяца попел гаммы, ну, человек молодой, нетерпеливый, надоело ему бросил, ну, как и положено детям. Пошли дальше своих родителей. У нас уже год музыкального образования на двоих по классу аккордеона. И то, извините, у меня. Вот следующая песня на стихи Давида Самойлова. Это посвящение отцу. Я маленький, горло в ангине, За окнами падает снег, И папа поет, поет мне, как ныне, Сбирается вещи, Олег. И папа поет, поет мне, как ныне, Сбирается вещи, Олег. Я слушаю песни и плачу Рыданье, подушки душу И слезы, и слезы постыдные прячу И дальше, и дальше, и дальше прошу Синюю мухой квартира Да и модно жужжит за стеной И плачу, и плачу над бренностью мира Я маленький, глупый, больной И плачу, и плачу над бренностью мира Я маленький, глупый, больной Опять у меня вот знаешь в забудах они спурали, я опять вспоминаю про себя, знаешь вот маленький глупый больной. Почему-то первые воспоминания, наверное, все-таки это какой-то стресс для детского организма, естественно какой-то грипп, да, какой-то какая Не ба... у нас птичий либо не было тогда. <свят> не было тогда вообще. А о чем <свят> ты говоришь? Мы не слышали о нем. А я тоже сижу на, на руках у отца, завернутый в какой-то старый вот такой, знаешь, не одеяльца даже, а пуховый платок <свят> серый <свят> вот <свят> <свят> такой, <свят> <свят> <свят> потому что я в каких-то горчишниках, в промасленной бумаге, и мы смотрим фильм. Вот это было первое потрясение, причем мама говорит, тебе было очень мало лет, тебе было где-то ну два-два с половиной, может быть, года и шел фильм по старому вот, телевизору КВН, вот с такой линзой огромной, да, шел фильм Александр Невский. <сёк> и я его помню с тех пор. Это был, это был самый страшный триллер. Я даже уже, так сказать, в, в солидном возрасте, когда было там 10, уже 15, лет, даже 15 лет где-то, понимаешь, я боялась смотреть фильм Александр Невский. Он меня до такой степени потряс, видать, это наложилось <сёк> на высокую температуру. <сёк> и <сёк> вот это маленький, глупый больной, <сёк> понимаешь, вот эти вот фразы, которые уже сейчас и наверняка попали и в сердце. Кто с гитарой к нам придет? А я вот что меня всегда интересует. Дело в том, что, естественно, если у кого есть два ребенка, допустим, он всегда рассказывают всякие истории. Ну вот в истории того, что брат с сестрой или там два брата страшно любили друг друга и держась за руки шли по жизни, ну я в это не верю. А значит вот да вот если вот ты как старший брат, да, для тебя не было, не помнишь потрясением того, что кого-то при, принесли, как у все-таки тебе пять лет уже было. У Нет, тебя не было какого-то ревности. Я почему-то себя не помню вот в таком раннем возрасте. — Обидно даже, так сказать. Я, первое мое воспоминание связано с тем, когда меня в три года сбил велосипед. И я, чё, и я, и я первый раз ты чуть извини. не лишился глаза. — Меня принесли в да. пять. — да. Я пять поэтому лет. и говорю, ну вот это все. Вот с тех пор... — То есть ты я, меня даже не заметил? — Я Да, я, в общем-то, не заметил так... его. Но потом он себя вел так... Э... — Противно. Противно, да. Что не заметить его невозможно будет. А потом, это же, это же беда старших. Мало того, что родители... Да я по себе знаю, они же отрываются на первом всегда, mm -hmm. Ну mm -hmm. отрываются просто вот все... Место ремень? Там... Да, не даже, я, даже... я старшая дочь ну, во всех семьях. О чем мы речь? Это да, я воспитывать же, надо же броситься воспитывать и так далее. А на младшего уже, вот, уже столько сил не хватает, вот старший должен за ним смотреть опять же. Да, он, он смотрел, можно подумать. Не вот. досмотрел. Да. Ну, Не досмотрел я, я что-то. <свят> да, До Это сих пор точно, приходится да. досматривать. Ну, несколько раз было у нас страшных случаев. В Один <свят> раз э, Вадим, прыгая э, по мне, э, прокусил себе язык. Второй раз э, я колол дрова, он мне помогал, я ему чуть палец не отрубил. Практически, в общем, да, и братские да, отношения да, такие. Да, такие братские добрые отношения между нами поддерживаются ну, вот, на до сих да, пор. <свист> да, все закончилось <свист> хорошо. <свист> ну вот еще так. не закончилось. совершенно <свист> да, вечер, да. <свист> да. Я имею в виду, что до дуэта, до образования, до 77-го года вы дожили, <свист> и <свист> и с тех пор вы вместе. Скажите, а вы друг другу не надоели? Вот я просто пытаюсь понять. Или вы творчеством живете? Просто когда люди плотно существуют... Что мы будет? живем в разных нет сейчас городах. если можно было так мигнуть и на репетицию там или на запись прилетать. Да. Не, ну мы, знаешь, мы все живем в разных квартирах, слава богу. Разные. Живем, когда на гастролях в разных номерах. так что. Да ты Конечно. Да, да, да, да, да. Это условия уже. Условия, да. Поскольку. мы не летаем зима. на разных самолетах. Параллельно такое, да. Но тем не менее. Ну бывает. Между прочим, бывает и такое, что, скажем, мы не видимся, там, отпуск себе устраиваем и встречаемся уже на сцене. Более тогда. А мне кажется, что в вашей ситуации начинаешь звонить и искать просто вот даже просто знать, да, что где, как. Все ли ну, в порядке? сейчас есть мобильный телефон. Это да. да, ну, ну, да. Тут-то тут мы знаем. Но мы же еще родственники все-таки, да, действительно, не партнеры. поэтому образом, да. да поэтому вы мы... даже не просто братья, а вы были как-то братом и сестрой, по-моему, нет? Или, или мужем и женой. Помните, как не, вас но... объявили? А, а да, объявили, объявили. Валерия. Мишукова, да. Мишукова, да. Мишукова, да. Да. Да. Да. Да. Да. да. Может, давай вот. еще песенку тоже про родителей, про отца. Споем, как бы, да? На стихе Дмитрия Сухарева. Ну да, она тоже, кстати, в сегодняшней теме нашей. Сейчас наверное, таких вот костюмов и не делают, наверное, хотя кто его знает. Ну, В наше время они были. Когда пошел я в первый класс, В тот самый год, в ту пору, Костюмчик был в семье у нас, И был отсон в пору. Отец к нему, отец к нему проникнут был заботой, С потертых сгибов бахрому. Он стриг перед работой. Я кончил школу, выбрил пух. И преуспел в науке. А мой отец, как вечный дух, Носил все те же брюки. Он по ночам писал, писал Учеными словами, А по утрам мундир спасал, Мудрил над рукавами. Еще не знали мы тогда, Что можно жить иначе, Что это бедные года, А будут побогаче. Как жили все, так жили мы, И всем штанов хватило, И эта стрижка бахромы отца. Тяготила. Стригаль стрижет своих овец Рандея стрижет купоны А что стрижет он, мой отец Сюртук и панталоны Костюмом надо дорожить Отглоти его, очисти И будет он тебе служить а ты служи отчизне, И будет он тебе служить, а ты... А теперь мы вернемся к тому, кто вы на самом деле. То есть, ты был экономистом когда-то, да, по-моему? На я да. И, насколько я помню из каких-то интервью, что вы, да, бесконечно не любили свою работу. А что это было? Кто тебе это сказал? Ну, — Ну, я, по крайней мере, это точно. — Я без очень скобы. любил свои шесть работ. <сих> я уходил из дома... — Но сантехником ты дома... так и не нет, стал. — Нет, не стал, не стал. Да. Дворниками мы были. — Дворниками да. были, да. А, — Ну, это, Но это же это была, Рига, дворники? да? — ну подметать все время, слушай, понимаешь? подметать время нельзя. Это сложное, да, С эстонским акцентом ты говоришь. Я, Я <сих> забыл уже, <сих> да. акцент, да, давно уже не было. Слушайте, а остались там, вот кто-то остался. <сих> там? Ну у меня остался старший сын. У меня старшая дочка там осталась, и старшая жена осталась. Вот так что. У меня в этом году кто поступил? Знаешь, куда поступил? На международные отношения. Где? Там В Римском университете? Нет, да, что политология и международные отношения. -тю -тю. Отдал, я думаю. Не, угу. Но, просто с такой фамилией Мещук ему там ничего не светит. понимаешь? Президентом ему не быть. Нет, хотя хотя у него, да. Хотя, да. как у всякого молодого а вот и, кстати, человека, он премьер-министром да. хочет быть. Премьер-министром хочет быть? В Латвии, да. Вот будет вот у нас будет свой, свой человек, человек да. в Латвии. Нет, это хорошо. Давайте выращивать там. Да, да. Да, да, да, да. Обязательно. Потому что, нет, это, кстати, может быть. Что вот, как, как вы вместе вытворяете? Да, что? Дело в том, что я сейчас сразу вам расскажу, вот что я имею в виду, про своих родителей. У них есть несколько песен, которые они написали вместе. Вот одна из них, да обойдут тебя лавины, потом mm -hmm. отец, правда, они ее начали писать долго, у них там были какие-то непонимания или понимания наоборот. Mm -hmm. В конце концов, они ее не дописали, и вот отец, уезжая в определенную какую-то еще командировку, он прислал маме телеграмму, типа, вчера дописал твою новую песню. Mm -hmm. да, и так далее. Это mm -hmm. раз. А второе, когда была такая проходная довольно песня «Бегут, бегут, колеса», она называлась, они ее писали вместе. Вот это было очень показательно, потому что они переругались. Из-за строчки отец хотел, чтобы рассветы были красивыми, а мама хотела, что рассветы были холодными, потому что она говорила, что красивыми это сильно банально. А так как мы жили в коммунальной квартире на Неглинке, была моя бабушка, и я была совсем крохой в одеяле. В результате родители по принципиальным соображениям, творческого характера, мама завернула меня в одеяло и в ночь, в глухую, в зиму попыталась уйти из квартиры. Ей преградила путь бабушка и сказала, мне плевать на то, какие у вас рассветы, вы мне простудите ребенка, забрав меня. В общем, короче, они к утру пришли к консенсусу, они, рассветы, стали дрожащими. Да, но это была ну, одна понятно, из последних да, да. их компромисс, совместных компромисс. <с <с да? Да. Да. То есть это вот такие творческие э, расписи. Мы не зря сказали сегодня. Я не знаю, может, Вадим меня не поддержит, но я надеюсь, что все-таки поддержит. 30 лет, да? 30 угу, лет, я угу. возвращаюсь к этому. Вот действительно, твой вопрос очень актуален и сегодня. Особенно, может, сегодня, как это мы вот 30 лет продержались. Э, и идут ли... Э, это столько возможностей для э, э, творческих споров, для битья... Э, а кто сказал, так, что кстати, это плохо, понимаешь, частей. что еще есть вот и такое, да? Нет, дело в том, что... Дело в том, что э, твои-то все-таки так и развелись. А, а мы, ты знаешь, это не а одна мы, пара на а этом мы ломалась. До сих пор, да? А мы до сих пор... Вот да, но умение, умение находить компромисс, муж, жена, я, да. Да. Но, тем более не муж и жена, поскольку у мужа всегда а главный враг – жена, а, а у жены – муж, понимаете? Нам немножко легче все-таки в этом плане. Ну, вот. Не видимся да. каждый день практически. Ну, в принципе, каждый день, Да, правда, практически да, но... каждый день, да. Да, но все-таки, как бы, понимаешь, не, не 24 часа. Ну, скорее всего, это, это как раз обоюдное умение найти компромисс. Вот в чем все дело. Это... Есть какая Чего и другим желаем. Да, песни, вот из последних компромиссов, скажем? Компромиссов? А... Ну, давай споем эту... Давай, давай, давай. Кстати, да. Давай, на стихи. Опять же... Опять же, Леша Морозова, вот она войдет у нас в новый альбом, она... Слушай, а я играл... на но новая песня. Я играл песни, по у меня не было включено, да. Причина, да. да. Ну, это это не страшно. Ну, в принципе, здесь играет, или да. там играет, да. да. Ну, ладно, ну, пошли. Когда тело с душой расстанется, когда свет породнится с тьмой, благодарных домах останется непоставленный. Голос мой, семь аккордов, одна октава, Да в строку бы попасть успеть, Чтоб Москва, Нью-Йорк и Варшава Еле слышно смогли подпеть. Думать, как бы чего не вышло, Ждать, присмыкаться, врать. Ничему все равно Всевышний. Всех построит у царских ворот. Тишину застекленных стекленный не проникнет мой робкий стиль Пусть меня на земле осудят. Пусть отец. Небесный, простит, что жемчуг потихоньку трогай, на ухабах не спи, гляди, полетим столбовой дорогой, след поющий. Песенку подхватил. Когда тело с душой расстанется, когда свет... В роднице с тьмой, В благодарных домах останется Непоставленный голос мой Непоставленный голос мой Ребята, а вы поддерживаете отношения вот с, с, с вашим первым составом «Домино»? Ну, когда бываем в Риге, поддерживаем mm -hmm. обязательно. Я думаю, что, может быть, где? мы, а, если вот все будет удачно, если у нас будет состоится концерт в ноябре месяце, я думаю, что мы планируем было а где? в театре «Эстрадовское», mm -hmm. если mm -hmm. он будет, mm -hmm. а, то, конечно, мы обязательно постараемся их вызвать туда, потому что мы хотим показать людям, да, нашим, нашим зрителям, а, с чем мы начинали, там промежуточные какие-то этапы, я, я не знаю, найдем ли мы наших скрипачек, потому что у нас было две скрипачки, периодически так, ну и Сергей Буданов, который играешь, uh -huh. играет на всем, uh -huh. играл, наверное, я уже uh -huh. не играл. знаю, на чем он играет, uh -huh. да, и, наверное, еще те составы, которые с нами уже играли, как бы и музыканты разные и так далее, и, в общем, <coughs> может и песни века будут, в общем, Посмотрим. Кстати, о а песне века Это потом все будет в афишах. наши, да. Все будет в офисе, я думаю, да. да. Ну, мы же обросли друзьями, да. слава богу. А пока насколько. мы, я думаю, я так понимаю, что наши передача будут в Израиле, будет смотреть. Да да, да, да, да. И мы хотим, не знаю, обрадовать, может быть, наших... Слушателей, да, слушателей в Израиле. Мы уже давно очень не были в вашей замечательной стране. Что вот я знаю, что 18 апреля, апреле да. в Тель-Авиве будет у нас концерты, а потом будет фестиваль, я не, я не помню, как он называется. В общем, фестиваль сделан как раз вот на трех озерах, все, все кто живут в тель они знают, что это такое. Три озера, Три брата, как они называют от да, и там будет фестиваль как раз сделан под нас. Красивое место. Да? Это великолепное место, такой уазест. Uh -huh. Там в любое время года вода в этих озерах, она прозрачная, там, в общем, там всегда два, ну, градусов, да, место, да, действительно, да. Ну, тогда что-нибудь тоже про, места, про что красивое место. Красивое uh место? -huh. Ну, сейчас подумаем. Предгастрольное что-нибудь. Предгастрольное. Uh -huh. Занежно. Вот что-то сегодня грустные песни какие-то. А, so, ну, это so, как я вас помню. Нет, не нет, нет. нет, да? не груст, да? нет, нет. нормально. Темный фон, понимаешь. Я просто подумаю. Да, мы, мы в темном. Да. А, да, о, Владимир. Да, да, как раз. Ну, да. это, это да, гастроли... том, Эта песня довольно старая такая. Она относится к тому периоду, когда мы перебирались из Риги в Москву. Э, не то, что даже перебирались. Просто мы вдруг, работая в Москве, Существовал еще союз, а жили в Виге. И вдруг мы себя обнаружили в Москве в эмиграции. Вот так вот. Получилось. И, конечно, был ряд песен на эту тему. И вот одна из них, которую мы, конечно же, себе любимым посвящали. А потом оказалось, что эту песню уже там поют, провожая людей навсегда, как бы, да. а, и в Америке, и в Израиле. Да. А потом, в общем, друзья, друзей уже там пили эту песню да, таким провожающим. А теперь мы этих наших же думаю, что навсегда, видим их по 2-3-5 раз в год. То у них там, то, то они к нам. ну все равно песня актуальна, нам кажется. На стихи Бориса Чичибабина. Oh Знаешь, мне мама когда-то сказала, что она слышала в какой-то очень умной передаче, именно философской, психологической такой, вот чем Алексей Розов занимается, по поводу того, что на самом деле хуже тому, кто уходит. Ему тяжелее, и ему надо помочь. Как ни странно, вот в любой ситуации это так. Я, ребят, вас ужасно люблю. Я благодарю вас, что вы были сегодня гостями моей передачи. И я хочу сказать, Валера, у нас была не грустная передача, она была лирическая. И вот та, ну, которая, да, по да, идее, да. ее вообще надо показывать, значит, перед программой ностальгии, ее надо показывать как программу отдельную там. Вообще, спасибо тебе хотим сказать, потому что как-то так получается, что на телевидении редко удается вот самому выбрать вот череду таких песен, которые мы действительно сильно-сильно дорожим. Я вообще считаю, что нужно <связываться> пить то, что хочется сейчас. Это так мы стараемся делать, да, но так, чтобы вот целую череду лирических песен получилось спеть. Еще, еще, да, это, нет, нет, нет, ну, нет. это, что это что прекрасно. Но знаете. у меня есть одна. Можно я как-то в школе? Да. У меня есть одна заявка, моя личная. Естественно, вы знаете, о чем я говорю, так мало да, того, да. что я вас предупредила. Да, да, а потом да. это ваша такая вот, знаешь, есть такие финалочки, завершалочки, вот, окончалочки. Вот это вот тут ваши это песни, моя, которые. Солнышка, это не милая моя. Сегодня, пускай сегодня, это будет не милая моя. А я должна. нет в Николай, нет. Ну, только быстро. А, <смех> наши, наши, это народная баварская песня. Нужно петь ее немножко <смех> с немецким <смех> да, да. акцентом, с пивом. Вот это звучалось, я думаю, что Юрьевщик обрадовался. Да, вот, <смех> <смех> да. <смех> Всем нашим встречам хазалопки, <смех> Тихий, печальный, ручей, сосны. С не несмелым подъемлюлись угли костра, Вот и закончилось все, оставаться пора. Хо-хо! Милая моя, солнышко лесное. <режит> Муж пошел за пивом потом. Да, да. Я хочу сейчас попрощаться с нашими телезрителями и сказать, что в студии была Татьяна Визбор, Валерий и Вадим Мищуки. Я с вами прощаюсь. Вспоминайте нас и через неделю, пожалуйста, не забудьте включить телевизор, телеканал «Ностальгия», и мы обязательно споем вместе. Ну, мы ждем встречи с вами на стихи Юрия Левитанского. Я, побывавший там, где вы не бывали, Я, повидавший то, чего вы не видали, Я уже там, стоявший одной ногою, я говорю вам, жизнь все равно прекрасна, Да говорю я, жизнь все равно прекрасна, Даже когда трудна и когда опасна, Даже когда несносно, почти ужасна, Жизнь говорю я, жизнь все равно прекрасна. Вот оглянусь назад, далека дорога. Вот погляжу вперед, впереди немного Что же там позади города и страны Женщины были, Жанны, Мари, Анны Дружба была и верность, вражда из злоба Домья земли стучали, а крышку гроба Ставит схорон над темною той рекою Ласково так помахивал мне рукою, Ниточка жизни шарик непрочно свитый, Сыбкий туман нареженный дымок соглаза, штупанный, перештупанный, мятый битый. Жизнь, говорю я, жизнь все равно прекрасна, Небо погрово-красное. Перед восходом Лес опустел морозно, вокруг ясно. Здравствуй, мой друг воробуш, с Новым годом холодно, братец, а все равно прекрасно. Здравствуй, мой друг воровыш, С Новым годом, холодно, братец, А все равно прекрасно.